началом ролика подпишись на канал Макс Риском, пусти на молнии, песни, клип, тачки для трюки с вином. Вообще. Классно. Я лайк прям сейчас ставлю. Пишу комментарии. Это очень классно. Ой, на напишу тогда. В общем, -то, друзья, закрепим комментарии у нас есть ссылки, тикто лайк на лайк, там инстаграм, на канал. Это обязательно подпишитесь на этот канал, потому что мы будем говорить. Как и каналы. Где эти у нас, так скажем, запасные каналы. Ну что, вам приятного просмотра. Всем привет, Макс Риск. Я первый раз играю в виху по названию Mombile Legions BanchBunch. BunchBanch. Bunch. Bunch. Bunch. И скачал что минут скачань. Э, Захватываю еще теперь. Мова. на 100 игроков 99. Это как зуба, слушайте. По-моему. Мон. Монтон. Вау! Wow. А, такой то разработчики ваша игра обновить. А я скачал, думаю, что-то как-то не напоминает какую -то игру. Тоже 10 минут скачиваний. А тут сходит, а мне интересно. А тут у нас 10 миллионов, а тут у нас 100. Ну ладно, покажите. подписчики увидим? Зайки набирает, но думаю она классно реально. Ну, что ж, тестим. Ого, компания. Та -та -та так, тут, тут, тут. что-то пензал. кэф 3. О, мы уже играли в компанию. Иди он сапан. Бан. Это мне сообщение показывается. Подсматриваю. Да, у вас не видится, а мне видно я первый раз играю. Поехали. Я играл в импайру. Первый раз. И... с помощью заклонки клавиатуры. Просто схема управления, Если вы Первый раз на движение. Ага. Бои используются в заклинании. Эх. Эл. Эл. Да, да. Хорошо. Тут, тут, тут. Итак. Так, пожалуйста, видите ваш цвет. Давайте персонажам. Ну, вот так думал. Пожалуйста, видите ваш пол. Вас свое обучение, свое культурство очень помогает. Что это? У вас кто-то громко, кстати. Так, добро пожаловать в Мобла Легенд. Добро пожаловать в Mobile Legends. Я ваш покорный слуга. готова бороться за вас да на этом этапе наверное, ознакомитесь с основными мовами игр вы готовы проведите джойстик переместите вашего слугу mm -hmm. так. как убрал что враг атакует убейте его быстро. Наши миньоны образуют передовой отряд. Угу. Нажмите здесь, чтобы выучить способность ⁇ Злотворная бомба ⁇ Бомбу. Нажмите, чтобы бросить злотворную бомбу и нанести физический урон одной цели. Примените физические бомбы, чтобы нанести врагу больше урона. Наша оборонная башня находится под атакой. Взять их! Слуга обновлен. Мы можем изучать новые способности вы достиг уровня второго, нажмите, чтобы изучить навык снаряд бездны нажмите здесь, чтобы выучить способность снаряд бездны нажмите, чтобы исполнить пусточные снаряжения. уже три слуга врага на поле боя, избавьтесь от неё ух ты Ваш слуга вырос до третьего уровня. Нажмите здесь, чтобы увеличить эффекты способности. Вы получите еще один уровень, чтобы получить химическую бомбу. Так держать! Вы получили много золота. Купите снаряжение и обновите слугу. Открою снаряжение и сходите золото, получите... получите за врага. Нажмите здесь, чтобы купить рекомендуемый товар сразу. Отлично! Давайте продолжим. Осторожно! Не пытайтесь в одиночку справиться с башней. Их мощные пушки могут навредить вам. Ваш слуга повысился до четвертого уровня. Нажмите здесь, чтобы узнать лучшую способность пик уничтожения. Хорошая работа! Мы уничтожили базу врага одним махом. Нажмите здесь, чтобы купить рекомендуемый товар сразу. База противника находится впереди. Уничтожьте его, и мы победим. Ой, первый раз такой же игру но похоже похоже на некоторые игры популярные да и на брау и на ну, янки и на кай ли... грав на 1 и на да прикольно как наруту да еще наруту на бабки ну, круто, на Посмотрим свой Запомните, что Кто знал? Не знаю, дайте перейти к большому на практике. Молу. на русском. когда-то еще. Вот, не вспомнил. Помощь породы. Мастер. Теперь мы собираемся попробовать настоящую битву. Готовы ли вы? команду Из красной команды. Уничтожать. башню, Поле боя разделено на три полосы. Разрушьте базу противника для достижения победы. Так, я слайды по центру нажмите здесь чтобы выучить способность злотворная бомба нажмите здесь чтобы купить рекомендуемый товар сразу выберите линию которую вы хотите занять Сейчас выбрал. ну это пацан пацаны так опасно О, а знаешь что это робот убейте героев и миньонов и уничтожьте башни uh -huh. чтобы получить золото и приобрести более мощные предметы uh -huh. цель уничтожить вражеские башни uh -huh. Самое, что я, Мастер, вы завершили боевую практику. Теперь пришло время сразиться за первым. Мастер, вы можете использовать эмблемы, чтобы увеличить возможности вашего слуги. Чем выше уровень эмблемы, тем более мощными станут ваши слуги. Мы уничтожили всю линию. подзарядитесь зарядитесь. Возьмите кристаллы врага одним махом. последний да, значит. Ну классно, да? Если постараться, то да. за да, разработчики. Ну, остальные скачивают, конечно, послужат. Ну, как вот, Прикольно, мне нравится, как тот. В амбильном устройстве. И тот, то амбильный устройство можно ваш новеньку потише делать буквально ну что ж продолжаем все начнем ролики всем спасибо за просмотр снова макс риск всем удачи и пока а, друзья а что я если продолжу там будут новость так и знал читаем нас новых ваш результат в системе будет автоматически выдаваться медали после каждого матча. Собирайте определенное количество медалей, чтобы открыть сундучки медали. Правосходство использование в качестве награды. лонгер блокирую для вас. О-ля-ля-ля. Алю, вэв'як. Круто! Нам дали персонажа, друзья. Офигенно. Прям как у как, как раз этот ролик Победите обычном путь, в обычный матч и приготовьтесь к битве. Я это тоже следующий следующем ролике, Потому что долгие ролики нет. Не классно. YouTube ВК. Офигеть! Ладно, сори, зашл на офигенно вышла. YouTube ВК. Вот если был в моей игре такое. Телефон кого-то. Ладно, бай-бай.